выбираем двух-трехкомнатную квартиру в Сочи. Всем привет! Очередной раз извиняюсь за качество видео, потому что снимаю на мобильный телефон, а с людьми на показе приходится совмещать, потому что приехали всего на несколько дней и мы выбираем двух- или трехкомнатную квартиру в Сочи. Покупатели мои из Новосибирска, и сейчас покажу, какие квартиры мы с ними смотрим. Сейчас мы находимся практически внизу Светланы, это улица Дмитриевой, вот такой вид с общего балкона. Сейчас покажу вам евро-трешку, 68 метров, две изолированные спальни, плюс кухня-гостиная. Значит, зашли в квартиру, это прихожа. Первый санузел. Кухня, совмещенная с гостиной, посудомоечная машина. Местительный шкаф с левой стороны. Потрясающий вид. Газовый котел, есть полочки, стиральная машинка. Спальня. Тоже есть кондиционер. И еще одна спальня. Приходится разменивать квартиру, менять на две. именно поэтому и продается 68 метров ее площадь. Ну а мы сейчас едем на переулок крахманинова смотреть большую трехкомнатную квартиру за адекватные деньги. Сейчас мы едем по улице Виноградная, это район Новый Сочи. Это улица Пирогова, а мы едем на пирюк Рахманинова. С левой стороны живой Из недостатков вот такой спуск. Можно, конечно, и с другой стороны заехать. Мы заехали с Пирогова. Вот так, собственно, и выглядит район Новой Сочи. Внизу это пирюк На самом деле заехать можно было и с другой стороны. Через санаторий Русь, Русь-Беларусь просто показал более короткий путь. Квартиру будем смотреть вот в этом доме. Территория закрытая. Под есть парковка, Такой навесик. Детская площадка. Квартира находится на пятом этаже. Лифта в доме нет. Вот такой вот Подъездик все очень хорошо сделано. Опрятно. Видео самой квартиры сделать не получилось. Собственник попросил приехать с полным видеообзором, чтобы было, что называется, не на бегу. 125 метров, три изолированные комнаты, плюс кухня, совмещенная. С гостиной есть балкон. Ремонт, как видите, вполне себе достойный. Стоимость 16 миллионов. А сейчас мы переместились в живой комплекс. бачаров Маяк. Вот он. С моей спиной. Это один из самых любимых моих живых комплексов. Вообще, если хорошие планировки и цена. Такая одна группа. Консьерж. В этом подъезде лифта два. В три лифта. В зависимости от того, сколько квартир на площадке. Грузовой лифт спускается на парковку. Это 110 метров черновой отделки, прям по очень хорошей цене. Обязательно посмотрите, примите к среде. Значит, Здесь место под гостевой санузел, стенки гипсокартоновый, сам дом монолитный. Это для быты и делали. Можно их убрать. санузел. Это помещение можно поделить на два. Деркер, хороший из балкон, вот поезд прошел, его практически не слышно. Рядом, институт с институте Владимира Владимировича вторая вертолетная площадка, здесь перед домом ничего не будет строить, вот таких красивых коттеджей. 110 метров. 11,825 устройства. Это помещение тоже можно поделить на 2. Ну, в зависимости от того, сколько вам нужно комнат. Тоже. Эргер. Второй балкон. Планировка 91,8. Вообще бачар в маяке очень хорошие планировки, на самом деле. Кого интересует, сброшу более подробную информацию по планировкам, по ценам. Это место под санузел. Но на самом деле здесь все можно переиграть. Опять же, за счет того, что вот эти стенки, они не несущие. Вот еще одно помещение под санузел. Это можно убрать, увеличить кухню. То есть по проекту вот это место. Балкон с таким стающим видом. Кухню многие здесь даже делают. И вот в этом помещении. Право а, алюминиеруем. И есть еще что? Полезная площадь. И вот еще одно помещение. То есть стенки эти можно подвигать и будет классно вот. а посмотрите а сколько она стоит Здесь 979 эксплуатируемая кровля мягкое покрытие можно выйти в общем позагорать почаров маяк это два монолитных дома бизнес-класса со своей парковкой детской площадкой Магазинчик в доме. В общем, классный жилой комплекс. В этом доме его многие называют вторым. На самом деле, он первый лифта. Три подъезда мне нравится больше. Вот эта девочка. Это 73. Планировка. Хорошая евро-трешка. Кухня и две спальни. Такой вид. Тоже балкон. Естественно, 7-800 с хвостиком ее стоимость. 7-800 с хвостиком. И пока Алена с Антоном обедают, я приехал забронировать квартиру в жилом комплексе «Ирката» для своего покупателя из Южно-Сахалинска. Сергей, привет! В общем, посмотрите обязательно. У меня здесь есть очень интересное предложение. Это 35 метров с прямым видом на море, есть балкон, выйти сейчас туда не смогу, вид на море, на весь город, цена ее 4 900, это 34,8, на 10 этаже, та была на 6, Она, конечно, менее интересно, потому что здесь вот одно окно выходит на балкон соседней квартиры, чего нет. Эта квартира стоит 5,220. Это планировка 66,5. Цена просто подарок. Санузел можно сделать слева. Можно сделать справа. Это помещение делится на две комнаты. В общем, три окна, поэтому получится хорошая евотрешка. То есть, две спальни и изолированная кухня два балкона смотрите какой потрясающий вид и самая главная цена чтобы вы понимали у застройщика такая же квартира этажом ниже стоит 8 миллионов 778 тысяч еще завтра подорожание и эта квартира значительно дешевле поэтому звоните. ну что ж сегодня был тоже продуктивный день правда посмотрели не все что хотели кое-что перенеслось на завтра поэтому ожидайте третью серию я думаю нам хватит еще одного дня чтобы уже делать выбор. Из того, что смотрели сегодня, в принципе, понравилось все. Но больше понравилась квартира на улице Дмитриевой в районе Светланов. Если не трудно, поддержите мое видео лайком. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также рекомендую подписаться в инстаграм. Там тоже очень много всего интересного. На мне на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.